Какая сегодня самая главная новость? <смех> Смотря где? Если читать аргументы и факты, то открыли очередное лекарство от коронавируса 1501. А если говорить о космической отрасль, то Трамп разрешил колонизировать, ну точнее, не колонизировать, а добывать полезные ископаемые на Луне при условии, что они используются в космосе. И он это планирует как реализовывать но пока только закон такой директива то есть фактически эта директива нарушает международную международный обычай есть такое есть как бы законы международные соглашения которые были ратифицированы всеми странами а есть некие там резолюции оон которые с которой все как бы согласны но при этом не ратифицировали и вот соглашение Договор о Луне, он примерно сюда относится. Там написано, что присвоить Луну никто не имеет права, Луну и другое космическое тело, и все добытое на Луне становится достоянием всего человечества. Даже Луна, в принципе, все добытое в космосе становится достоянием человечества. В США не подписывало это соглашение, не ратифицировало. В общем, Советский Союз, почти все, все космические державы, они как бы придерживались этого, поэтому это называется международной обычай, но это не было законом. И Трамп сейчас говорит, что мы все мы отказываемся его выполнять, это не закон, мы его не подписывали, поэтому мы не считаем, что все добытое в космосе является достоянием всего человечества. В принципе, согласно этого, принцип, этого понятия достояние всего человечества, даже тот лунный грунт, который они добыли, по идее тоже общий всего человечества но поскольку они не подписали эти соглашения то они и не собирались никому его просто так раздавать они давали на исследование и продолжают давать но не не дарят но они там дарили в начале там 70-х годов насколько я знаю не советскому союзу когда дарили ну, лунный грунт советскому союзу да один образец можно в музее космонавтики посмотреть то, что сейчас они, в целом, это довольно прагматичное решение. Во-первых, с точки зрения развития космического рынка, просто если там, предприниматель хочет добывать полезные ископаемые в космосе и как-то на этом зарабатывать, если не сейчас, то хотя бы лет через 20, ему нужно, ну, прежде всего, инвесторов найти, ему нужны деньги на это. А инвестор спросит, а мы зарабатывать-то на этом сможем? Ну, добыли мы эти ресурсы там какой-нибудь золото, платину, гелий-3. А продать-то мы его сможем кому-нибудь? И нет. Потому что у нас есть международные обычаи о том, что это все общее. То есть деньги потратил ты, добыл ты, на землю привез ты, а стало общее. Ну как-то не особо бизнес-план. Вот. И чтобы закрыть это, это противоречие, закрыть эту проблему, Трамп говорит, мы это не подписывали, мы не считаем это глобальным достоянием, это все наше. Кто добыл, тому и принадлежит это один момент второй момент америка сейчас собирается развивать э, лунную программу там у них артемида называется ракету уже почти доделали корабль сделали сейчас будут испытания через несколько лет собираются посадку на луну совершить именно пилотируемую людей ну и потом походу возможно даже базу строить если у них деньги на это хватит наберутся напечатают еще и э, вот здесь как раз снабжение базы идея привлекать частников к именно обеспечению этой базы там ту же самую воду добывать это довольно выгодно то есть если наса не будет оплачивать разработку систем добычи доставку добытого а просто будет покупать назовет конкретную цену и будет покупать там литр воды там по миллиону долларов и зная вот эту готовность наса строить базу покупать эту воду инвесторы предприниматели уже частные компании могут там совместиться там инвестор дадут денег частные компании дадут технологии для того чтобы зарабатывать на продаже государства на продаже воды там и вот эта директива сегодняшняя трампа она об этом говорит что ресурсы добытые в космосе используемые в космосе мы их не считаем глобальным достоянием то есть вопрос с тем что будет с ресурсами если их на землю доставить еще как бы открыт но здесь тоже в общем позиция в Америке давно было очевидно, типа, что добыли, то наше. Ну а если я не ошибаюсь, были частные компании, которые ну, уже давно заявляли. Ну, то есть, космическое да. право оно же не просто а к разработке. Комп... Right? Компании появились лет 8, наверное, назад. Я правильно понимаю, что Трамп говорит именно про добычу государ... ну, то есть через спутники либо какие-то. Э, так скажем, устройства, именно созданные на деньги налогоплательщиков и НАСА. Нет, в данном случае не неважно. Случае... То есть частник или это просто если да, в, под да. американской юрисдикцией организация он, действует, говорит, он говорит, что вот если э, ну по сути, если ты добыл в космосе э, э, там, грунт какой-то, руду, э, там, драгоценные камни, неважно, если ты американец, если твоя компания американская, если ты садишься на территории Америки, то есть туда, где распространяется юрисдикция США, то это твое. Если ты садишься туда, где действует вот это международное право, вот этот международный обычай о неприсвоении других космических тел, то вот все, что ты добыл, становится общим. Ну, если, конечно, все, кто, и ты в том числе, придерживаются вот этого международного обычая. То есть он сломал этот международный обычай, mm -hmm. и теперь одна часть, одна страна не придерживается, и тогда, в общем-то, зачем, какой смысл этому, этому придерживаться остальным. Ну, мне кажется, это, в общем, не так плохо. Хотя, конечно, он в мировом праве ведет себя как слон в посудной лавке, и Америка в целом, и Трамп лично, но в данном случае, вот именно с точки зрения развития частного предпринимательства, это полезно, это нужно давно было, потому что все вот… 70 семидесятых годов поддерживают вот это вот это наверное э не раз, потому что не могли никак за эти ресурсы да, бороться во -первых, во первых взять не могли реально ресурсы во вторых э слишком большая работа тогда предстоит потом договориться со всеми все эти споры дискуссии с антарктиды это договориться еще не смогли какую же там луну делить и, и все вот придерживались как будто этого обычая никто его почти не подписал из космических держав только одна Индия подписала, и при этом ну как бы жили и всех устраивала. Когда кого-то стало не устраивать, тогда уже все остальные имеют основания спрашивать, что дальше делать. А какие на данный момент существуют э, компании, которые разрабатывают технологии по добыче э, полезных э, ресурсов? Есть несколько. Э, Часть из них появилась, когда был объявлен конкурс Google Lunar Express, то есть это конкурс был на разработку частного лунохода, который должен был преодолеть 500 метров по поверхности Луны, то есть там с добычей никакой речи не шло. Но одна компания, Moon Express американская, они, она стала разрабатывать параллельно и луноход, способный уже добывать какую-то там, ну если не полезный скопами, то хотя бы пару, руду собирать, ну там в принципе какие-то образцы еще после уже этого через несколько лет появились компании которые объявили целью добычи полезных ископаемых на астероидах если некоторые думали про добычу там воды например которую можно в космосе перепродавать тому же государству той же америке другая вот планетарий ресурсов она конкретно заставила целью взять ресурсы и привести их на землю это так, тот Немного забавный случай, когда бы компания хотела захватывать астероид, притаскивать его поближе к Земле, чтобы как-то его на уже околоземной орбите разрабатывать? Ну, там бы в Америке у нас, а у государственной агентства, была такая программа астероид Redirect Mission». Учитывая, как часто что-то ломается в космосе, было бы забавно, если бы они таким образом направили какой-то астероид прямо на Землю. Да нет, они если бы они не довели его до земли он бы на нее не упал в этом плане это более менее спокойно поэтому они его не к земле хотели а поближе к луне но это в общем уже частности все разбилось о нехватку денег разбилось о том, что это достаточно сложная задача ну, то есть вот сейчас американский космический аппарат aziris rex в ближайшие вот в этом году наверное будет добывать там несколько грамм грам щепотку грунта с астероида там небольшой астероид, и его уже этот аппарат долетел, изучил. Но стоимость этого аппарата почти миллиард долларов. Но это же вот, если я не ошибаюсь, у аппарата Хейбуса. Хейбуса а... второй, да, второй mm -hmm. пример на сегодня. И он тоже добыл там ну, несколько mm -hmm. грамм. Ну, то есть это для того, чтобы добыть несколько грамм, нужна программа стоимостью кучи миллиардов. Ну не миллиардов, но до миллиарда долларов. Ну и получается, что у нас грамм... Ну, смотря там, в какой дис... валюте просто. Ну, если мы говорим про доллары США, конечно. Да. Если там Руанду какую-нибудь или Зимбабве считать, то то Ну, совсем... нам ближе наш российский рубль. Да. Ну, если и... в, России, в России строить эту программу, то в рублях будет достаточно дешево. Точнее, в долларах как раз. Ну, ладно, это мы отдарились. Короче, как... все оказалось, что добывать дорого. Это одно обстоятельство. И второе обстоятельство, на земле все есть. Все, из чего состоит окрестный космос, Меркурий, Венера, Луна, окрестные астероиды, э, все это вещество, из которого они состоят, есть на Земле. Но это, видимо, э, так скажем, это как условный Титан. То есть на Титане огромное количество углеводородов, ну да, которые можно использовать как топливо. Если, если туда доберешься, ну, то есть ну, как, и доставишь как, обратно. Да, солнечного масштаба такая газовая Труба, колонка. Да, да. Да. Но а, только достать это нельзя. Ну, да, проблема в том, что на Земле все есть, но понятно, что-то легко добывать, что-то трудно добывать. Ну, в принципе, что-то добывать сложно, но все зависит от сложности добычи. Но пока сложность добычи на Земле ниже чем сложность добычи в космосе. То есть когда-то, когда человеческая экономика будет интенсивно развиваться по-прежнему, расти, э, рудники будут все глубже и глубже, там эти э, трубки кимберлитовые тоже будут все углубляться, шахты будут глубже, добыча будет все дороже и дороже. В какой-то момент добыча в глубинах земли станет дороже, чем добыча в космосе. Вот тогда можно об этом говорить, но до этого, я думаю, в лучшем случае десятки лет. Но мне Скорее кажется, это... Я не знаю, это придется что-то добывать, словно на глубине Мариинской впадины, вот, учитывая, так скажем, давление. Ну, до этого И... еще далеко, конечно. Ну, то есть это вот, да, какие-то... Гораздо проще отправиться в космос, что-то там добыть. Ну, пока, чем... не, пока не проще. Пока реально будет проще добывать нам в Мариинской впадине, потому что по, по деньгам, чисто экономически, это будет легче. И по времени, А по какие строкам? вообще ресурсы эти компании хотят добывать. Ну, то есть на Титан, понятное дело, за углеводородом никто не отправится. Ну, пока да. Вот планетарий ресурс, которая собиралась возить на Землю, она говорила про, представители ее говорили про там, редкоземельные материалы, платину, ну и тому подобное. И они как говорили, вот летит тестирует, видите, вот там километр в поперечнике, на нем триллион тонн платины. Вот. И те, кто занимается торговлей платины, их не, не особо впечатляли эти, точнее вдохновляли эти перспективы, потому что они понимают, что если на Землю прилетит триллион тонн платины, то рынок рухнет просто. Ну да, она обесценится просто. Да, из нее просто чайные ложки начнут производить. Это никому не нужно. Так что в этом плане они, может быть, даже сами себе повредили. Но реально, если говорить про реальную экономику, про востребованность, можно говорить о востребованности космических ресурсов в космосе. Вот то, о чем Трамп заговорил, в общем-то в этом появляется смысл. Я так прикидывал очень грубо то есть если у нас известная цена там литр воды на низкой околоземной орбите стоит примерно 25 тысяч долларов есть, ну понятно что это уже дороговато но не настолько чтобы кто-то зарабатывал возя с земли на в космос эту воду ну, там есть космические агентства государственные они, они сегодня все эти грузы возят и воду в том числе и кто-то ну, собственно за воды не зарабатывает если мы будем ловить астероиды, выжимать из них воду и возить на низкую околоземную орбиту на МКС, это будет нерентабельно, потому что добыча на астероидах будет дороже. Если же э, США или там э, к, к, Международный консорциум построит около Луны вот такую обитаемую станцию типа МКС или маленькая МКС, туда довести литр воды будет стоить примерно полмиллиона э, пол долларов. 25 тысяч, 500 тысяч. Тут уже какая-то какая рентабельность появляется. Если будет база на поверхности, она будет еще дороже. То есть вода там будет еще дороже, может быть, до миллиона долларов за литр. Человеку в сутки требуется 8 литров воды, на МКС, по крайней мере. Соответственно, ну, там не только, понятно, не только на питье, но в целом там, на все технические работы в том числе, это средний показатель. Если на лунной базе будет примерно так же, ну вот, считайте, 8 миллионов долларов на каждого человека в день. И а, здесь уже спрос на воду появляется довольно заметно. И а, ну, на Луне вода есть, собственно, и все базы, о которых сейчас говорят на Луне, их собирают к полюсам, возле полюсов вода есть. А, и вот здесь этот рынок он появится, может, лет через 10-15. Но Трамп уже сейчас готовится, а, готовит правовую базу. А в этом плане американцы они очень продуманные, то есть они возможность развития частной космонавтики, которую мы сейчас здесь у них наблюдаем. Вот там, в 2020 году, или там 2012, по-моему, год был первая успешная доставка груза э, кораблем компании SpaceX на Международную космическую станцию, готовили все это с правовой точки зрения. Они с конца 80-х годов. Одно приняли, второе приняли, третье приняли, и после всего этого, вот через 20 с лишним лет, это дало дивиденды в виде появления SpaceX, Blue Origin и кучи других американских компаний, и мы такие, когда у нас появится русский Илон Маск, а что вы сделали, хоть какие-нибудь правовые основания для того, чтобы он появился, сделали, а там всю, всю государственную систему, взаимодействие государственной космонавтики с частными компаниями, все перестроили ради частников, чтобы у них появилась возможность, чтобы у инвесторов появился смысл инвестировать в это, и только тогда это стало реально То есть вот он делает то же самое. С заделом вперед на 10-20 лет. Давайте с тобой перейдем, раз уж ты заговорил про компании, раз уж у нас сейчас пандемия, э и как она влияет на частные космические компании? Потому что, ну, и в принципе, как она влияет на космонавтику, которая сейчас э существует? В целом, если мы посмотрим на космонавтику, то это больше, ну честно скажу, сфера развлечений. То есть большая часть денег, которые я имею в виду мировая космонавтика, мировая космонавтика, это часть это развлечений. Это все развлечения человечества. То есть космонавтика человечества работает тогда, когда у человечества есть деньги на развлечение. Ну, это есть... конечно люди, которые. Ну, то есть это получается, что наука это больше развлечение, чем наука? Ну, я сейчас поясню. В данном случае с точки зрения государства это, конечно, не развлечение. С точки зрения государства это пропаганда. Пилотируемая космонавтика, наука. Для, для государства это демонстрация своего превосходства над другими государствами то есть это в чистой воды пропаганда или э, более мягко э, говорят вопрос престижа но но по, это, су э, по сути это подар... демонстрация крутости но это понятно если мы говорим например про россию потому что давно Не важно любая для любой страны космонавтика именно научная Научные и фундаментальная. Да, в принципе, любая фундаментальная наука сегодня, по крайней мере. Ну, или это большая демонстрация технологий страны. Демонстрация превосходства этой страны над остальными. И в Китае точно так же. И ä, понятно, что космонавты... Мне кажется, условно Индия, у которой тоже есть э, космическая программа, вряд ли она демонстрирует превосходство над всеми у нее, остальными. У них нет, у них лунная гонка с Китаем, они четко демонстрируют. Но у них пропаганда не только на внешней, есть внутренняя пропаганда и внешняя пропаганда. Для них, вот про Луну, ой, точнее, про запуск на Марс они как раз говорили, там их премьер-министр говорил о том, что... Индия? Индии, да. Мы... Мы запускаем на Марс, чтобы привлечь внимание к нашим возможностям, к инженерным профессиям, стимулировать именно образование, получение инженерных профессий в, в Индии. То есть это внутренняя пропаганда. Но в целом есть военные задачи у космонавтики, есть экономические задачи у космонавтики, сейчас это развилось. Но изначально космонавтика развивалась как война и как пропаганда. Лунная, лунный полет американцев 50 лет назад это чистой воды пропаганда. Полет Гагарина чистой воды пропаганда. Все это демонстрация превосходства одной страны над другой. И э, это развлечение можно рассматривать. Ну, то есть ты начинаешь чем-то выделываться, там, размахивать своим супер дорогим айфоном, тогда, когда у тебя есть деньги на этот айфон. Тогда, когда другие более, скажем так, жизненно важные функции у тебя уже решены проблемы тогда ты начинаешь э, демонстрирует по машину подороже выбираешь и, и что-то подобное в данном случае э, космонавтика именно такая дорогая машина которую мы показываем всем остальным э, понятно да там есть наука там есть вот я сказал уже война там решение военных задач экономика Короче, так, так в каком короче, направлении сейчас развивается космонавтика ну, Нам... сейчас космонавтика весь мир в отношении космонавтики оказался в состоянии по крайней мере космические державы в отношении космонавтики оказались в состоянии человека который купил в кредит очень дорогую машину То есть она конечно крутая по прежнему и до МКС? В принципе, любая космонавтика, которой страны занимаются, государственная космонавтика, она вся примерно такая. В Индии, например, космические заводы перестроили на производство приборов для искусственной вентиляции легких. И там Роскосмос недавно тоже отчитался о патентовании какого-то тоже устройство для искусственной вентиляции, легких для младенцев. Но то у них по все по идее огромное количество технологий, поэтому вряд ли это для них сложная Ну это понятно, что не сложно, была... Но есть задача более актуальная, более жизненно важная в мире, и космонавтика переключилась на нее. Понятно, что есть космические задачи, которые нельзя бросать. Там то же самое. МКС, люди туда летают, они должны туда летать. Спутники продолжают летать, но, например, некоторые научные аппараты. Европейское космическое агентство, по сути, отправило спящий, в спящий режим. И они там сейчас крутятся вокруг Марса и других планет. И за ними ну, там, один человек так присматривает, сторож остал, остался в центре управления полетами. Ну, я утрирую, но в целом... Но, примерно, насколько я знаю, это в том числе и у нас э, с какими-то... Э, ну, есть проекты, которые приостановили просто производство. То есть строили там космический телескоп Джеймс Уэбба. И и те, такие... которые запущены. Вот, а а нет, те, которые, те, которые запущены... То, что НАСА, по-моему, как раз говорила, что-то про то, что... Я не помню такого о том, чтобы они говорили о том, что мы что-то что бросили, и оно там летает само, марсоход продолжает кататься и фотографировать. Просто перестроили управление, теперь из дома управляют. А вот Европейское космическое агентство, да, они сказали, что мы не это самое. Но... Не все, но некоторые. Но как это гов... научные. Это мы говорим про так или иначе какие-то государственные программы, да. а, а то, что касается частной космонавтики, потому что Но, я лично а, а част... слышал то, что э, там кто-то закрылся. Да, э... а частная космонавтика оказалась в состоянии человека, который купил дорогой, дорогую машину не по деньгам, то есть пока было все хорошо, он мог себе позволить платить или там брать денег взаймы, чтобы купить эту машину, а сейчас уже не может. И действительно, многие в кризисе, многие заморозили, многие э, позакрывались. Да, одна компания американская, Bigelow Aerospace, они полмиллиарда долларов потратили на производство, на освоение своей технологии. Они запустили два космических аппарата отдельно, от здоровых модулей космической станции предполагаемых. Они запустили по государственному контракту модуль международной космической станции, у них технология надувных модулей была, и он сейчас там успешно прошел испытание. Да, ведь недавно Всё. здесь было. Да, и им пришло распоряжение закрыться в связи с тем, что их компания незначительная. Владелец компании обиделся, повоял всех и закрылся. Другая компания, крупная OneWeb, они собрались обеспечить всему миру спутниковый интернет. Да, Но они работали. 600 спутников, по-моему, запустили. Хотели, уже, хотели запустить 600 а, хотели. спутников, запустили 74, оплатили 20 ракет у Роскосмоса. По-моему, у них как раз... Закрытие со пуском ракеты, где должны да, получ... были... Ну там не закрытие пока, но уже по по подача заявки в, в американский суд на банкротство. Но они уже запускали вот, спутники свои? Они них... запустили, вот 74 спутника у них, И понимаете? они еще, еще сколько-то хотели запустить, вот буквально а, в те же дни? Всего, всего они оплатили 21 ракету, 3 запустили, соответственно, 18 ракет осталось. Завод по производству спутников, как пирожков. В Америке они уже открыли, он уже работает, и сейчас инвестор такой, я вам больше денег не дам, ребята, все, хватит. И они 500 человек увольняют, подают заявку на банкротство. Ну, может быть, там не все развалится, а спутники попадают. Может быть, кто-то найдется новый инвестор. Я все-таки надеюсь, Джефф Безос это дело возьмется, потому что, в принципе, у него были такие планы. Это основатель Амазона и владелец. У него деньги есть вроде, и сейчас онлайн, там, я думаю, у него только все развивается, онлайн-продажи. Да, Amazon, наверное, себя сейчас вот. хорошо чувствует. Ну и, короче, я надеюсь, что какие-то наработки, какая-то база, которую они сделали, не пропадет даром. Но компания, да, оказалась в тяжелейшем кризисе. Она и была в кризисе до этого всего. Там, насколько я знаю, там какая-то сделка сорвалась у OneWeb. Там много чего было. Там были споры внутри инвесторов. Там одна компания объединила другую компанию, что она вот этот вот проект OneWeb использовала для коммерческого шпионажа, для выяснения бизнес-моделей другой компании. Короче, там много всего было. То есть судились, уходили инвесторы, приходили новые, перекупали. Короче, там когда много инвесторов, это не всегда хорошо. И вот они набрали кучу участников проекта, те скинулись, кто по много, кто по немного, а потом переругались. Все короче. То есть компании было тяжко еще до вируса и до всего, и здесь, конечно, им прилетело окончательно. А как ходила маска во время кризиса? Пока он, сначала он пытался его игнорировать, сейчас он вроде там собирается производить аппараты для искусственной вентиляции легких, те же самые, но правда не на мощностях SpaceX, а на мощностях Tesla. Ну, тяжко все равно. Понятно, что экономика проседает, заказы падают. Ну, ему пришлось, в принципе, в Америке есть вот эта система, когда закрывают предприятия, всех отправляют домой. Ну, ну как, какие-то части. Или там, ну, то есть, нам известно то, что сейчас там уже, не знаю, 1250, наверное, заболевших. И, ну, то есть, там остановилась социальная жизнь, как в России? Или там... Я не думаю, что она в России сильно остановилась. В какой-то мере, да. Ну, Я не, не погружен в детали, точно не скажу, какой завод у SpaceX ушел на каникулы, а какой нет. Но я думаю, те функции, которые они могли делать удаленно, они делают удаленно. То же самое, в общем-то, и Роскосмос. То есть, если тебе нужно запустить там, через три дня космический корабль, ты все равно будешь ходить на работу. А если ты можешь что-то сделать удаленно, там программу какую-нибудь для там, управления того же самого корабля, написать, то таких оставляют дома. А как э, это ну, происходящее с экономикой повлияло на российские э, инициативы что, что по частной космонавтике? На, ну, насчет инициатив по частной космонавтике. Потому что их не очень-то много. Вот Космокурс. Ну, пределы, да. вот, кто? Что еще у нас вообще есть. <смех> спутник, 4 пятое поколение. Спутник еще существует? Да, они развиваются, они там образовательные проекты развивают. Ну, так что есть. На, я слышал то, что Роскосмос недавно э, упростил какую-то процедуру. Вот, лицензирование. Парам... Да, да, лицензирование. Насколько это действительно эффективно? ну это эффективно, действительно новое положение лицензирования космической деятельности вышло и это, ну, то есть это, это является обы... тем шагом на пути к созданию ну, в принципе почвы да. для частных это маленький достаточно достаточный шаг и он как раз помогает сам на самом начальном уровне. он прописывает виды деятельности, на которые не требуется лицензия. то есть это в принципе ну уже какое-то поле для деятельности. То есть, чтобы получить лицензию, там нужно, перед получением лицензии нужно получить лицензию ФСБ на работу с Густайной. Короче, там приключение такое на несколько лет вперед, и это сложно. Особенно частнику, которого там обычно, там это несколько инженеров собрались такие, давай что-нибудь классное сделаем, давай там в сколково им дали грант какой-нибудь там на 5 миллионов рублей, и они такие радостные побежали делать космонавтику. А на такие деньги много не сделаешь, это может быть для космической компании один год работать И mm -hmm. они упираются в то, что лицензию они просто сделать не могут, а потом им говорят, какой вам грант на космонавтику, когда у вас лицензии даже нет. Теперь в лицензии прописано, что можно делать без нее, и для начального этапа, как раз для малых компаний это послабление. Хотя в целом в других местах, там то, что касается именно как раз гостайны, там все осталось. так что Проблем с этим тоже участников будет впереди. Не, расскажи подробнее просто, что на данный момент отличает вот эту законодательную почву в Америке, где расцветает, ну, по крайней мере, пытается расцветать частная космонавтика, а то, что происходит в России? В Америке радикальное отличие того, что есть в Америке, того, что есть у нас, два. Во-первых, в Америке есть так называемый Space Act Agreement, это соглашение между частником и американским государством. И те участники, которые прошли, ну это может таким тоже условной лицензией считать, тот, если частник получил, подписался с НАСА этот Space Act, они могут, частники могут использовать испытательную базу НАСА за счет НАСА для проверки своих технологий. То есть там сделал какой-нибудь там ракетный двигатель, пошел на стенд НАСА, прожег его, и сотрудники НАСА будут получать зарплату, помогать тебе прожигать твой двигатель, ходить на работу, все это оборудование, там гайки тратить, там, не знаю, В общем, понятно, какие-то ресурсы государственные и время государственное, рабочее тратить на тебя, частника, ничего не прося взамен, просто благодаря вот этой подписи этого соглашения. После этого, если ты разработал эту технологию и на испытательной базе НАСА показал ее работоспособность, НАСА не имеет права, и даже там Пентагон не имеет права свои деньги тратить на разработку точно такой же технологии. То есть у них закон для государственных служб, если такая технология есть у участника американского, нельзя эту технологию делать самостоятельно. То есть сделал участник ракету, ну, то госу... есть, надо заказать. Ты государство, не имеешь права делать ракету. Такую же ты должна купить участника. Но насколько то я, есть, я у знаю, у нас, при наш... этом само государство охотно делится своими разработками с частниками. Да, и при этом то, что есть, те технологии, которые освоены за государственный счет, они действительно доступны любому американскому участнику. То есть, когда говорят: ну, Маск там взял все чертежи своих двигателей там на полке у НАСА. Ну, конечно, это не так, какие-то технологии, какие-то технические решения он действительно взял, и это нормально. Там каждый так может. Было бы странно, если бы он с самого нуля начал разрабатывать. А, вот. Нет, что-то что -то они делали. То есть не, технологии... Я имею в виду то, что... Из самого нуля разрабатывать там патентовать гайки было бы странно Нет, ну, то есть Понятно, гораздо проще да. взять какие-то какие основные вот ну, тот же павел пушкин основатель компании космокурс он конечно да он развивает свою технологию но сам то он не из детского садика пришел он получил школьное образование за госсчет университетское образование за госсчет участвовал в разработке ракеты ангара, то есть он набрал достаточно большой опыт, чтобы потом заняться разработкой своей работы. Я насколько знаю, они вот, у Космокурса конкретно они занимались поиском площадки, то ли стартовой, то ли для, для, космодрома, исп... да. для, для космодрома частного. Ну там и испытания будут. И, они да. нашли его? Ну, они сейчас говорят, что они ведут обсуждение с, ну, Ниж... с Нижегородской областью. Мне просто интересно, насколько наше государство в реальности помогает им заниматься частной космонавтикой, или они ну, представлены больш... сами себе самое... и государство делает вид, что они да, занимают. Во-первых, у них есть вполне нормальный там, трудовой контроль, соблюдение там, техники безопасности, санитарных норм, все остальное. Естественно, про них не... государство не делает вид, что их не существует. Руководство Нижегородской области, в принципе, приветствует поддержку. Во что они сейчас уперлись? То, что Роскосмос не утверждает санитарных норм. То есть банально по шуму. То есть, что, да, нужно, по нижего... что нужно Нижегородской области, чтобы разрешить и одобрить строительство космодрома на ее территории? Чтобы Роскосмос сказал, что да, вот на этом месте этот космодром людям не помешает. То есть не будет засорения топливом, не будет шума не будет падения ступеней. Это какие-то экологические в общем да, параметры. Да, это экологические нормы, и Роскосмос их не утверждает. Банально, вот когда вопрос... Ну не... потому что они просто достаточно жесткие у Роскосмоса? Нет. Или потому что они такие, мол, наш их надо? Мое мнение. Потому что никто не хочет брать ответственность. Никто не хочет ставить конечную подпись, после которой можно говорить, что а вот этот разрешил. А -то подпись могут поставить... Рогозин и губернатор Нижегородского области. Губернатор будет все делать, только после того, как увидеть подпись Роскосмоса. Ну, то есть понятно. То есть это... Это, будет, это будет не обязательно Рогозин, не обязательно глава Роскосмоса. У Роскосмоса есть профильные институты, которые занимаются аналитической деятельностью, которые занимаются. Одни институты занимаются проверкой там, качества подготовки технической документации, другие занимаются вот, вопросами соответствия существующих норм, и, там и санитарных, и по космическим вопросам в том числе, тем проектам, которые предлагает в том числе частник. Это же Эти нормы касаются не только частника, то есть нормы для всех написаны, и для государственного космодрома, и для частного. Если то, тот, же, тот же самый Но восточный, когда решили они... строить, то те же самые нормы соблюдали. Но если я правильно понимаю, то получается, что технически космокурс способен пройти эти нормы, да? А, просто ему никто не хочет да. давать разрешение потому что мало ли что тот да, все так. А, то вот а мы... как судя по личной странице основателя компании то что он пишет роскосмос не выдает эти нормы просто разные ведомства друг от другу отсылают типа ну вот... то есть просто спинают друга да, ну, это э... и называется то что никто никто да. не хочет брать ответ не знает на каком расстоянии можно шуметь ракетой на каком расстоянии от космодрома э, допустимо человеческое жилье по, именно по степени шума как наиболее дальнобойное э, потому что ему не дают документ в котором это написано то есть э, ему говорят что есть документ по строительству космодрома в И есть это такой космос. секретный документ Да это да, дело не в секретности. Ему говорят, вот в том ведомстве, в ведомстве иди и возьми. Он туда приходит, а, его, а там ему говорят, так вам вон в то ведомство, там этот документ лежит. И вот он, короче, перепиской занимается, ходит по кабинетам, и из кабинета в кабинет его гоняют. Я правильно понимаю, то, что на данный момент Космокурс ближе всех, к званию первый так скажем Русский реальный да, первый да. реальный частной да. космической да. компании ну, есть спутник например они спутники запускают они уже летают в космосе под их управлением нет ну, что... спутники это понятно да. И, хотя... если мы говорить про ракеты то Пушкин, конечно, у него наиболее серьезная и команда собрана, мощная, и э, этап разработки достаточно глубоко пройден. Вот они упираются в этот бюрократический потолок, а технологические они уже, э, они производство строят под Подмосковье где-то, у них уже завод есть, ну, завод цех такой есть, там фотки выкладывал тоже все на странице, так что в целом они продвигаются довольно динамично и они довольно серьезно. Забавно, что... Ну, в принципе, мы как-то, видимо, так устроены, потому что нам гораздо интереснее следить за условным Илоном Маском и его последователями, чем за организациями, которые занимаются разработкой спутников, хотя спутники способны приносить гораздо большую Нет, долю дохода, ракета. чем ракеты. Ракета же это круто, а ракета это фейерверк, когда она взлетает красиво, Особенно когда она взрывается. Взрывается, взрывается еще лучше. Понятно, что ракеты, все считают, что спутники это так, что неважно, а вот ракета, это космонавтика. Хотя реально ракета – это средство доставки. Летают -то они с полезной нагрузкой, либо с космическими кораблями, либо со спутниками. У нас есть в России компании, которые, э, так скажем, на миров... ну, строят э, спутники международного уровня? Или мы отстаем от э, европейского ну, если, американского Если про частников объектов. говорить, то... Ну наш... и да. Если наша ну, компания спутник строит... Э, э, Космические аппараты мирового уровня мировых школ. Ну, может быть, кружков юных техников. То есть она делает спутники, да, но она делает школьные конструкторы. Ну, конструктор, который могут собрать школьники или студенты, запустить в космос, и сколько-то месяцев он там проработает. Но все равно их уровень, конечно, далек. Вот, там, даже от компании Planet, которая делает маленькие спутники, но производит их пачками и запускает по несколько десятков штук. И они уже фотографируют землю, выдавая там уникальные, ну, уникальные возможности. То есть они могут землю снимать, всю землю снимать раз в сутки. И это уникальная возможность, до которой нашим участникам еще очень далеко. Вот. А в остальном... Мы можем говорить только о предприятиях Роскосмоса. Там ИСС Решетнева очень хорошие спутники делает, геостационарные. У них, конечно, срок активного существования в два раза короче, чем у европейских и американских, но с китайскими, с индийскими они вполне сравнимы. Так что можно говорить о мировом уровне. Там НП Лавочкина. Пол ну, вот Я надеюсь, их платформа «Казачок» в 2022 году обеспечит успешную посадку европейского экзомарса на Луну. Тоже можно говорить о когда обеспечат, тогда будем говорить о мировом уровне межпланетной техники в целом прогресс rkc прогресс самарский разработал очень неплохой спутник аист аист 2м если нет из 2d наверное. неплохое качество неплохая цена ну габариты правда раз в 3-4 больше европейских и американских но для космонавтики это не так критично главное чтобы но ну, если условно выполняет задачу, Если он дешев, если он дешевле маленького и дает не хуже качества, то в общем габариты в три раза это не так страшно. Вот возвращаясь к фразе про ракеты, которые взрываются, у нас, насколько я понимаю, уже рекорд по количеству дней без взрывов ракет. А, в этом плане да, Роскосмос уже второй год идет. А в этом году были запуски ракет? В этом году были, на днях будет запуск... Потому что я слышал про какой-то спутник, чейн спутника, ракету, которая где-то условно из Французской Гвинеи должна была запускаться. И ее переносили дважды и чуть ли не отправили обратно на завод, потому что там плохо собрано было. Там были проблемы. Да, в этом плане есть сложности, но как раз то, что ракету привозят на космодром, находят проблемы, отправляют из завод-изготовителя, это, в общем-то, не так плохо, как если бы ее запустили, она рванула в полете. В этом плане можно действительно сказать, что результатом, точнее, результат вот этот, то, что аварии нет, и стал вот так, результатом такой новой, наверное, политики, в подходе к пускам к ракетным, если что-то неисправность лучше давай перенесем, лучше давай исправим, хоть на бойко... обратно на завод изготовителя отправим, но не будем запускать. Пусков стало меньше, но зато надежность выросла. И, И в этом году были. И сколько в этом году уже было? Ну я не считал, ну штук 5, наверное, уже запустили. А всего без аварий Штук 30? Ну да, к этому, к этому размеру приближается. Когда-нибудь было уже такое? Ну, последний до 2019 года, последний безаварийный год был 2003. Вот а, мне интересно просто вот именно по количеству запусков. Было или когда-нибудь, что 30 запусков прошло да, без единой аварии? Ну вот начало 2000 там было много запусков. Там было много запусков коммерческих, то есть иностранной полезной нагрузкой. Там 30-35, раньше это было нормально совершенно, российских пусков. Там было еще... ГЛОНАСС, когда пополняли группировку, все знают, что там ГЛОНАСС падает, но все равно. Я ну, про ГЛОНАСС, это, по-моему, не, немного в сторону, мы отойдем. но Я слышал, что ой, там какое-то количество спутников уже на орбите осталось, которые просто ну, не, они не выполняют роль вот этой глобальной да. навигационной системы, ну, они, там... потому что там куча не, в нерабочем состоянии. Там сегодня минимальный, минимальный объем спутников, чтобы закрыть этими данными для Глонаса, нужно 24. Сейчас 23-22 в разное время. То есть в целом он предоставляет необходимое качество данных. Но вот но это, даст, там, в принципе, достаточно. Я тоже думал, что да. их уже меньше. Нет, нет. Но их подновляют регулярно. Там действительно старое поколение, у них срок активного существования 7 лет. Наиболее да интенсивно ГЛОНАСС как группировку разворачивали в середине двухтысячных, то есть уже 10 с лишним лет прошло, некоторые выработали свой ресурс там, в два и более раз, а какие-то уже оправдали срок годности и ушли на покой. Ну, они остались там летать, но периодически ГЛОНАССы подновляют, и вот необходимый уровень. И сейчас разрабатывает как раз ИСС Решетнева, разрабатывает новое поколение глонасов у них срок активности. А чем они в отличаются в эти поколения? Ну, во-первых, там сигналы точнее, мощнее, новые диапазоны открываются. И, во-вторых, надежность, длительность, работоспособности аппарата. Кстати, про диапазоны. Вот эта история про введение системы 5G в России, которая очень тесно пересекается как-то с военными интересами, если я не ошибаюсь, именно с интересами в области космонавтики. Да у нас в любом месте, если ты собираешься что-то в радио передавать, дальше одного километра ты уже пересекаешься с военными интересами. Поэтому здесь хоть в космос, хоть в соседний дом, попробуй-ка посветить там радиолучом. Если никто не увидит, прокатит, а если увидит, то могут быть проблемы. Так что здесь э, все пересекаются, и 5G в этом плане ничем не отличается. Ну, какой прогноз ты ставишь российской космонавтике через год? Ну, тяжко будет, тяжко будет. Во-первых, все надежды... Сме сменят руководителя? Нет. И... А зачем его менять? Без безаварийный год – это прям просто медаль у него такую на грудь, с которой он еще несколько лет стоит Рогозину. В данном случае на кого менять? Больше половины всех проблем Роскосмоса имеют... Ну, там есть внутренние, есть внешние. Вот почти все внешние проблемы, они никак не решаемы перестановкой внутри. От, от, отход заказов, а тем более сейчас с падением э, экономики мировой, э, там, начало производства американцами своих кораблей, своих двигателей, то, что раньше в России закупалось, все это уже будет там, и ныне смена директора никак на это не повлияет. Кстати, а что происходит с э, этим... Э кораблем, который а, федерация а, раньше называлась, потом оказалось, что это не, не мужское имя, надо нафиг поменять, и в итоге назвали Орлом. Что вообще с этим происходит? Ну, то есть ну, где -то Какие у нас перспективные проекты пару, на ближайшие пару годы? Пару недель назад в Роскосмосе собиралось совещание на тему создания более легкого космического корабля. Это значит, вот делали федерацию 15 лет или 10 лет, а потом сказали, Тяжеловатого тяжеловато, как, что, выходит, тяжеловато. Да? давайте полегче сделаем новый. Насколько я знаю, это было связано с тем, что он вышел просто на пару тонн тяжелее, чем должен был. Да это даже дело не в этом. Дело в том, что с ним пытались усидеть на двух стульях. Его делали и для запуска к Луне, то есть межпланетный корабль и околоземный корабль. А это разные задачи, разные требования к пространству, к корпусу, видимо, и к системам жизнеобеспечения. И к системам жизнеобеспечения, да. И, то есть, если мы с Земли на, на международную космическую станцию летим, там длительность полета до двух. А суток. почему они просто не сказали, что ладно, ок, вот этот э, орел э, мы делаем теперь для, я не знаю, там лунной программы, а новый да. мы сделаем для околоземной то есть они наверное, так и сделают просто потому что на лунную программу денег не дали и с учетом последних событий вряд ли вообще дадут ближайшие 10 лет и у них просто выбора нет и они будут делать проблема с тем что с околоземным новым кораблем в том что зачем у нас есть старый, который хорошо летает это вот эти капсулы которые у нас есть союз новый корабль может четырех человек довести, и союз возит троих и как бы разница -то в чем выгода и здесь потратить миллиард долларов или пару миллиардов долларов на новый корабль ради чего тоже вот такая тема которую я слышал про то что у роскосмоса есть большая проблема с тем что из-за того что американцы на данный момент пока еще не могут возить своих астронавтов самостоятельно mm -hmm. они закупают место в российских кораблях а из-за этого у, ну, Россия там отправляет двух своих космонавтов и одного американского астронавта. И из-за этого получается, что вот эти группы по три космонавта они разбиваются и эта очередь космонавтов, которые хотят полететь, ну, наши, разбивают наши, типа наши, удлиняется на годы. Да, ну, наши космонавты, наших космонавтов больше, чем мест на кораблях для поля. Да, а вот почему, там? кстати, так получается, что если у нас а, ну, насколько я понимаю, там раз 15 за год, наверное, летают ракеты к МКС. Ну, нет. А то может, нет. и только российских, наверное. Штук, наверное, 8, наверное. Если мы говорим. Штук говорить, 8 российских 3, 3, или всего? российских. 3-4 пилотируемых и 3-4-5 грузовых. Ну, за эти 8. Ну, в грузовых ты не посадишь космонавт. Нет, понятно. Но я имею в виду, вот, 3-4 пилотируемых, правильно? Да. За год. А другие страны хоть кто-то возит? Ну, сейчас нет. Сейчас вот Америка готовится. Вот в апреле как раз или там в мае готовили запуск первой пилотируемой с этого Dragon от SpaceX. Но сейчас, не знаю, полетят они или все-таки сдвинут. Там проблема весь какая-то у них нет, возникла? Постоянно проблемы выявляются, но это не потому, что они такие бракоделы, а потому что, если очень хорошо поискать в любом сложном... В любом сложном изделии можно найти проблемы. Мне кажется, до них докапывается больше масса, потому что у Боинга, которому нас дало в полтора раза больше денег, у Боинга проблем еще больше. Они по срокам медленнее делают, и проблем у них... Корабль даже долететь до станции не смог. Вот запускали полгода назад. И в этом плане, чтобы на фоне Боинга SpaceX, которому дали в полтора раза денег меньше, который движется быстрее и запускает корабли, раньше Боинга, чтобы он на их фоне выглядел не особо, точнее, чтобы на фоне э, фокапов Боинга не выглядел SpaceX слишком круто, и на этом фоне люди, которые дали Боингу больше денег, не выглядели слишком э, страшно или странно, тогда к, к SpaceX все больше и больше всяких мелких претензий, хотя они испытаний больше Боинга и проводили. Их корабль успешно долетел до МКС, хотя потом на испытаниях взорвался, но это уже как бы частный вопрос: долетел, долетел, все, задача выполнена. Какие в целом главные события вот, именно космонавтики на ближайший год? Ну, то есть, вот а на 2020 планов на 2020 было дофига. Ну, вот какие они были? Какие пилотируемый земляк... полет Dragon от SpaceX, пилотируемый полет Boeing Starliner, испытания китайского. Нового космического корабля. Изначально они срисовывали нашу федерацию, и потом поняли, что уже срисовывать нечего. И они уже, по сути, сделали свою федерацию и уже запускают в этом году на новой ракете, на модернизированной, под именно пилотируемый запуск. Полет тоже китайского космического аппарата к Луне с добычей грунта на Луне. Полет запуск американского марсохода, запуск китайского марсохода. То есть все это запланировано на этот год. Всего мы это ждем, но я боюсь многое... А из российский этого... проект хоть один есть? Ну, модуль науку вроде как обещали. А в конце это, года. Вот я раз, ну, достаточно много раз слышал про этот модуль наука и про то, что это неимоверно важная фигня. Но я так и не понял, что, ну, то есть я не углублялся, не, я не ну, это, а, интересовался подробнее, что это за, за штука, вот расскажи, что это вообще. Это модуль к Международной космической станции. Который планировался что-то 10 лет назад запустить. Который производить начали э, в середине 90-х годов. Там изначально начали производить два одинаковых модуля, один из которых предполагалось запустить, и его запустили, это был модуль Заря, от которого, в общем-то, строительство всей Международной космической станции началось. Второй модуль был на Земле инженерным макетом, на котором отрабатывали все необходимое к озаре. Потом подумали к середине 2000-х, о чем он на Земле стоит, давай его тоже доделаем и тоже запустим. Тоже станет частью нашей Международной космической станции, нашего российского сегмента. И стали делать. И вот с середины 2000-х до середины 2010-х его делали, делали, делали, делали, доделали. На центре Хруничева отвезли РКК Энергия, которая должна была его доводить уже непосредственно к запуску, подготавливать. Там провели испытания, выяснилось, что в топливопроводе выявлена металлическая стружка. А топливопровод там очень важная вещь на американских сегментах этого вообще нет на американских модулях американского сегмента, потому что все держится на российских двигателях, которые расположены на Звезде и на Заре. Это два российских модуля. Основных из которых... Ни на одном даже из модулей, которые не российские, нет двигателей. Да. Вся МКС держится, поддерживается работоспособность, ее поддерживается орбита, корректируется орбита российскими двигателями. Насколько я помню, когда еще летали шатлы, они тоже корректировали. Шатлы, да. Но сейчас все держится на наших движках, на наших грузовых кораблях, которые тоже включают иногда двигатели, чтобы... По поднять ей орбиту, изменить ее, ну, чтобы она летит, тормозит об атмосферу, ее всегда нужно подталкивать. В результате... И вот эти двигатели, они действительно очень важны, они очень сложные, то есть там такая гармошка, ты когда его заправляешь, там же нету силы притяжения, точнее, силы тяжести. И чтобы топливо поступало к двигателю, ее надо поджимать, всегда обеспечивать это давление. И, в общем это там сложная механическая структура, причем многоразовая. То есть, его можно заправлять, но... можно... Вот это история со стружкой. Типа, вот нашли стружку, а в и чем вот проблема? Это сложной системе, нашли стружку. Ну, как труплевопровод забьет и все. Не, будет не но имеется в виду, в чем проблема заменить? То есть, деталь взял, одну выкинул, а? во поставил. Нету этой технологии. В середине 90-х она была. А сейчас ее нет. В этом проблема оказалась. То есть нельзя сделать такой же и поставить, потому что никто уже не умеет делать ее. Была идея просто поставить двигатели попроще, баки попроще, чтобы. А там же в чем проблема? Надо запустить этот модуль. И ракета, которая его запускает, она же не сможет его пристыковать. То есть его надо запустить на низкую орбиту, а дальше дмкс до он должен сам долететь и пристыковаться. Очень, очень забавно, это получается практически как. Мифы о древних да, людях, да, которые древних. обладали да, невероятными утратили, технологиями. Утратили технологии строительства пирамид, утратили технологии полетов на Луну, утратили технологии создания баков для модуля науки. Все так и есть. Забавно. А, но и вот с ней мучаются сейчас, в конце концов, пришли к тому, что сначала думали заменить баки, поставить там от космического корабля или от разгонного блока, передумали. Сейчас, я так понимаю, решение Роскосмоса достаточно простое. Хрен бы с ней с этой стружкой. Если на испытаниях покажет работоспособность, будем запускать. Типа, если на тесте не взорвется, то полетит? Ну, дело не, взорв, не, не взорвется, а не забьется топливопровод. Ну, забьется, взорвется... Ну, нет, она может... Ну, взорвется, но не сразу. То есть, если она не долетит до МКС, она будет падать, потому их будет торможение в атмосферу, и когда-то действительно она упадет и взорвется в атмосферу. Так что в этом плане э, будем ждать. В этом году как раз должны были пройти окончательные испытания. Если испытания пройдут, запустят, отправят на Байконур. И, ну, в этом году уже, конечно, вряд ли. Но, э, в если в этом году пройдут все испытания успешно, этого модуля, то в следующем году может быть запустят. Последний вопрос. Когда ты встретишься с Рогозиным, что ты ему скажешь? Да ничего, я с ним встречался пару месяцев назад. Там был не один я. Это, была, это, это был косплей. Была куча блогеров там. И я там в общей толпе так отсвечивал. Ну, что ему сказать? А, пока ракеты не падают, ему нечего говорить. Пусть делает как дальше. Ну, давай, наверное. Иногда, конечно, несет он такое, что лучше бы мои уши не слышали. И уши многих инженеров лучше бы это не слышали. Но, блин, это работает. Мне Рогозин Трампа напоминает. Несет иногда такую фигню, что, блин, не поймешь, что к чему. А, блин, экономика работает, ракеты не падают. Да и пусть, ладно, пусть уж несет. Ну, давай, наверное, на этом закончим. Спасибо за беседу.